Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов. В этом видео хотел бы подробно разобрать бюджет на тестирование. Само понимание, зачем нужно тестирование, зачем вообще нужен этап тестирования, какие денежные средства нужны для тестирования, то есть какой бюджет для тестирования. Надо понимать, что когда мы беремся за работу, возьмем на примере нас, мы сначала смотрим, знакома ли нам ниша. Насколько эффективно мы можем сработать здесь, используя наши предыдущие наработки. Какой есть бэкграунд у заказчика, чтобы взять максимальную информацию из тех источников, которые уже имеются. То есть статистика предыдущих рекламных кампаний, статистики Яндекс Метрики Google Аналитики, статистика пикселей, которые подключены, если это есть сайт. <косвязи> Мы смотрим, как максимально эффективно мы можем с этими с источниками сработать. Далее идет база контактов, которую мы можем использовать. Во-первых, это база заказчика. Во-вторых, это база из тех источников, которые мы можем спарсить, используя парсеры ВКонтакте, парсеры 2G, парсеры Авито, парсеры Яндекс Аудитории. Ну, не Яндекс Аудитории, парсеры Яндекс Карт и так далее. Таким образом, у нас уже есть какой-то... Пул инструментов, с помощью которых мы понимаем, насколько эффективно мы можем воздействовать с точки зрения своего опыта. И если у нас есть опыт работы в этой нише, мы однозначно уже проводили здесь тестирование, мы понимаем, какие креативы работают, какие ключевые слова работают, если это контекстная реклама, какие аудитории в таргетированной рекламе в Инстаграме, ВКонтакте мы можем использовать. Тот опыт, который у нас уже есть, мы можем наложить. И насколько быстро мы можем выйти с этапа тестирования на этап уже масштабирования рекламных кампаний. А, то есть, если смотреть по блокам, то есть, каким образом с нуля до выхода на нормальные показатели идет. А, первый этап – это ну то есть анализ целевой аудитории, получение всех этих данных. А, Этап тестирования, на котором а, этап тестирования по-любому есть и так, и так. если даже мы сразу выскакиваем на те показатели, которые у нас изначально, которые мы изначально хотели достичь, это, как правило, количество лидов, цена льда, и дальше мы уже смотрим по качеству лидов то это все равно этап тестирования. Вот. И на этапе тестирования может пойти все не совсем так, как раньше у нас было, если даже с этой аудиторией работы. Почему? Это зависит от того, что разное гео есть, разные условия на рынке есть и разное предложение есть у заказчиков. То есть у одного есть определенные преимущества, у других преимущества отсутствуют и так далее. Еще зависит от специфики ры рынка тоже. То есть если у нашего заказчика, заказчика не хватает, скажем так, преимуществ да, ключевых, то мы сразу ему этому скажем, что мы с этим работаем, вот это работало максимально эффективно, давайте попробуем это. Можете ли вы такое предоставить? Это отличное спецпредложение, если оно есть. Тоже это имеет, имеет место быть. Как правило, период тестирования, период, если мы берем по времени, занимает от суток. До 7 суток в зависимости от ниши. А, почему такой большой разброс? Потому что во многих нишах спрос а, колеблется по-разному. И я сейчас говорю обобщенно по всем нишам, если взять все ниши, которые мы работали. Потому что есть, если мы возьмем даже просто контекстную рекламу, то мы… А, то вы увидите, что если мы возьмем несколько ниш в разрезе, то есть есть, допустим, металлоконструкции, есть там бани-бочки, есть юридические услуги и везде здесь спрос будет разный. Если мы идем в глубокую сегментацию ниши, и у вас в разрезе одного из э, спектра услуг э, наблюдается наибольший спрос, то мы будем продвигать именно эту услугу и будем вам рекомендовать продвигать именно ее. И там показатели могут быть другие, чем на общем рынке. Там может быть повышенный спрос, либо наоборот растянут, но средний чек больше и маржинальность больше, то, что вас интересует конкретно. А мы э, в первую очередь преследуем результативность э, заказчика предварительно с ним все это обсудив. Итак, период тестирования тоже может градироваться. Какие показатели мы в принципе закладываем для того, чтобы выйти на, из тестирования? Мы смотрим на рынок, мы смотрим на показатели предыдущих рекламных кампаний, мы смотрим на аналитику конкурентов, которая проводится на первоначальном этапе сотрудничества. И после этого понимаем, сколько, какое количество лидов будет и по какой цене. Оно будет для того, чтобы это полностью устраивало и заказчика, и нас с точки зрения показателей. После того, как мы достигаем этих показателей, бывает, конечно, здесь заминочка, что в некоторых нишах рынок, праздники какие-то там майские, июньские, еще какие-то накладывают. В зависимости от того, когда мы начинаем сотрудничество, там новогодние праздники и так далее, накладывают определенную... Отсрочку тоже. И здесь мы просто продолжаем работать, а, персонали мы продолжаем работать уже после того, как эти праздники закончились. Мы всегда рекомендуем на а, праздники а, выключать рекламной кампании, но в некоторых нишах это работает наоборот. Все зависит от специфики. Там строительство домов, мангалы, печи, там барбекю и так далее. Все это разные аудитории, аудитория, у которого свои особенности. И те, которые работают в будни, они в выходные наоборот в интернете максимально активны. Они ищут то, что не успевают найти. В течение дня по будням, потому что они работают. Если взять у нас, допустим, заказчик по укладке тротуарной плитки, то там распределено равномерно и в выходные наблюдается рост спроса, рост составления заявок, рост обращений. По поводу... Что происходит после этапа тестирования? После этапа тестирования у нас наступает этап, когда мы получаем обратную связь по заявкам и на основании этого корректируем рекламные кампании, если есть такая необходимость. Плюс, что мы используем в корректировке рекламных кампаний? Это первое, мы берем статистику и смотрим, насколько у нас устраивают показатели. И второе, мы берем показатель качества лида, который нам дают менеджеры от заказчика, совмещаем это и дорабатываем рекламные кампании. После этого рекламная кампания подлежит оптимизации, и мы переходим на этап обслуживания. То есть уже, грубо говоря, первоначально комплекс услуг закончен, мы переходим на этап обслуживания, где уже с, на периоде времени докручиваем рекламные кампании до показателей максимально возможной в этой нише. И здесь кардинальным... Ключевым моментом является то, чтобы рекламные кампании не останавливались, а работали регулярно и постоянно. Если у вас есть ограничение рекламного бюджета, то вам надо подумать, каким образом сделать так, чтобы рекламные компании в этот период не тормозились. Потому что есть первый момент. Это статистика рекламных систем, которые рекламодателям, которые большую часть времени крутятся в показах. Они предоставляют им преимущество, повышается CTR и так далее. И второй момент. Ваши конкуренты, которые действуют аналогично с вами на рынке рядом, они время от времени рекламные кампании выключают. И наоборот, если вы посмотрите, топ рынка никогда не выключает рекламные кампании. Низ рынка он включает, выключает, включает, выключает. Поэтому и показатели у них абсолютно разные. В принципе, это все, что я хотел сказать по поводу тестирования. Максимально постарался все изложить. Если есть вопросы, задавайте в комментарии, отвечу. Пишите мне в личку в WhatsApp и ВКонтакте. Есть в описании к этому видео мои прямые ссылочки. С вами был Алексей Федорцов. Ставьте лайк, подписывайтесь, как всегда, на новых видео.